И снова добрый вечер. Это уже третий обзор за сегодняшний вечер. Вот так вот много вещей накопилось, о которых хотелось бы вам рассказать. Сейчас мы расскажем вот о таком тактическом чехле для оружия. Использовать его можно для любого оружия, которое сюда помещается. Заказан также в Китае на Алиэкспрессе. Стоит он 32 доллара. Доставка бесплатная бренд китайский 911 это скажем так аналог 511 фирменного тактического снаряжения пошит чехол из очень плотной кордуры очень плотная она такая крепкая имеет четыре вот таких накладных кармана на липах для магазинов или каких-то аксессуаров вот такой карман на молнии, наружной, куда можно положить тоже какие-то там глушители, например, еще что-то, сошки, там съемные. Ручка такая для переноски, как, как портфель, значит, лямки, для переноски на плече либо за спиной так оно прошито солидно. Внутри имеется вот такой поролон, которым, как правило, комплектуются оружейные чехлы. При ненадобности его можно вытащить. Чехол сам по себе внутри еще один слой поролона плотного между вот этой вот камень и наружной. То есть, в принципе, он и так неплохо держит форму. Расскажу две вещи, которые мне здесь не понравились. Первое это то, что заявленный продавцом размер не соответствовал фактическому. Мне нужен был чехол под винтовку Осаан сс 4410 ровно метр, то есть 100 сантиметров, потому что длина винтовки 97 сантиметров с открученным глушителем, ну не с неустановленным глушителем. Поэтому заказывалась винтовка вернее чехол на метр 100 сантиметров по факту здесь 96 сантиметров поэтому винтовка сюда не помещается ну или помещается но так тут все сильно выпирает и в натяг вот торец молнии вот. я написал об этой проблеме продавцу посмотрим что он мне ответит то есть заявленный размер не соответствует. Есть еще одна винтовка, возможно я ее буду использовать этот чехол для той винтовки Вторая вещь, которая мне здесь не очень понравилась Сейчас я покажу Это то, что вы видите Чехол сделан для оружия с прицелом То есть, чтобы носить его, не снимая оптический прицел Вот такая форма Подразумевает, что здесь будет у нас прицел А здесь будет винтовка вот А ручки пришиты со стороны нижней части винтовки соответственно прицел у нас получается на днище вот тут на молнии и случай когда например он упадет или при переноске вот это место оно подвергается в первую очередь ударам и может быть прицел поврежден логичнее было бы эти ручки сделать наверх но почему-то сделано вот так Посмотрим, как это скажется на эксплуатации, но мне это бросилось в глаза. И не очень понравилось. Да, вот я тут обнаружил еще вот такой кармашек. Вот еще сюда вот засунуть что-то можно. Например, тактическую ручку. Вот такой чехол. В целом неплохой, но есть такие нюансы, о которых я вам рассказал и вам принимать решение брать такую вещь, либо нет для себя. На этом спасибо. До свидания.